Замена втулок переднего стабилизатора на Прада 150 Снимаем два болта Здесь и здесь так Вот сама втулочка Стабилизатор сам упал так, смотрим Вот наши втулочки отходили 30 тысяч В среднем у меня втулки ходят 30-35 тысяч Вот новое, Оригинал Все сходится Так, вот Тут уже видно, что раздолбанные а, Да, да это вот Посадочное место Свеженькое Ставим. Ставим, устанавливаем Все легко и просто Как дважды два Также поставили два болта Слева справа и все Оригинальные втулки Не в упаковке А в пакетике с таким номером Уже не раз брал Также устанавливаем Перед установкой Смазали болты на всякий случай Втулочки установлены с вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.